Здравствуйте, дорогие мои друзья! Ну, опять сегодня о колдовстве. Мы же с вами такие мистики, хренистики, так скажем. Как бывает, меня обзывают. бывает обзывают. Ну, что ж делать? Я тоже не это каково. Не сахарный пряник, чтобы всем нравится. Но, знаете, хочу вам сказать об отношении покойников к колдунам. Знаете, я часто встречаюсь, вот сталкиваюсь с таким вопросом, как, ну, людям пытаются, вот эти колдуны, пытаются живых людей привязать к мертвецам. Подбрасывают, что-то закапывают в могилах, что-то подкидывают в гроб, даже покойникам, какую-то вещь, к примеру, и эта энергетика начинается, то есть, из живого человека, энергетика, вот этот канал открывается в мир мертвых, в мир кладбища. И, естественно уходит здоровье очень быстро уходит удачи все остальное просто сливается туда потому что знаете ну это как бы если пустыню вы возьмете кувшины, и попытайтесь полить пустыню то есть очень быстро вся вода уйдет в песок и даже не будет следа вот мокрого следа от этого мокрого песка потому что все очень быстро впитается ну и в таком же плане ну, живая энергетика очень быстро уходит вот в этот мир мертвых. И, соответственно, человек из человека все уходит, уходит, уходит. Он быстро, ну, зависит от его силы, то ли, ну, может быть, хватит его там на год, может быть, на пять лет, но ну, вряд ли больше. И человек уходит из этого мира, а колдун радуется: "О, какой я могучий!" Ну вот э, на самом деле, знаете, я э, понимаю. Как относятся к этому духи хозяева кладбищ? Вот к такому черному колдовству. Хотя колдуны обычно их задабривают. Задабривают, дают дары, чтобы типа, можно, я у вас тут рядышком посижу, поколдую. Ну, бывает, бывает духи разные, разные. К примеру, вот, ну, где-то тут есть сельское кладбище, километров 10. Там хозяйка очень недовольна. И когда там появились черные колдуны, ой, ой, как пришлось им не сладко. Ох, как несладко пришлось этим гадам, которые попытались на ее кладбище начать вот живых людей загонять в могилы. А часто привязывают к конкретному покойнику. И вот на человеке есть эти печати. И когда начинаешь снимать их вызываешь приходит покойник бывает осознанный бывает неосознанный но они крайне недовольны этими колдунами и естественно даже говорят что попадись ты мне попадись ты мне и я тебе такое устрою за за вот эти дела потому что да мертвые не любят вот этого не любят но колдуны продолжают продолжают знаете вот это вода которые, значит, омывали покойника Какие-нибудь саван, вещи покойного Они очень ценятся в этом В мире этих черных, <laughs> черных ребят Ценятся, и, потому что Но ну, они действенно работают Они действительно можно легко нанести Какое-то проклятие, повреждение Живому человеку Приносит ли это счастье колдуну? Нет Абсолютно нет. И каждый из них может даже сейчас, которые смотрят мне тут пишут, да что ты там иногда письма пишут, мы тебе там, мы тебе уже сделали, мы тебя сделали, ты все, считай ты все. Но пока еще не все, друзья мои, пока еще не все и видите, глазки у меня блестят и ну, множество вот этих нападений. А что же? Почему бы нет? Нападайте. Для меня это только, в общем-то, в радость, потому что если на тебя нападают, ты имеешь право сделать все с этим человеком. А дотянуться до него через каких бы посредников, они же хитрые, колдуны, они сами-то, ну, начинающие работают сами, чтобы вот эта обраточка, они не боятся ее. А потом, когда им начинают их квасить обратно, там, по балде, там, думают, нет, начинают через посредников. То есть, вот, и бывает и через покойников, то есть, уже вот эти вот э, каналы, эти нити идут через покойников, через кого-то, чтобы, если даже человек себя снял, то это обратная волна, она бы, как бы, ну, через несколько посредников прошла, и до, до этого уже такой до настоящего виновника до, дошел бы так бы легкий бриз, он сказал: "Ох, какой я тертый калач! Только ху, ветерком меня этот волосы мне стряхнуло, свежий морской бриз". Ну да, тоже, тоже правильно, тоже правильно. Только это означает, что не сразу, а чуть позже, а чуть позже настоящая волна достигнет чуть позже, она накопится, но потом даст, даст, так сказать, как надо. И что же делать, друзья мои? Для этого надо понимать, потому что многие, многие проклятия действительно ну, не только на смерть делаются, а на кладбище, знаете, подсыпают, и, и землицу, и песочек там кому-то, под калитку соседям, конкурентам в этих, в бизнесе, там, под дверь, что-нибудь нальют тоже это, нашепчут, на водичку, там на мертвых. На это. Чтобы никто не заходил в этот магазин. То есть, колдовство сейчас вот в такой значит, кризисный момент, когда как бы, грань между мирами истончается. Мы понимаем, что сейчас там идут, идут такие масштабные глобальные процессы в этом мире. И в этот момент просыпаются колдуны. Но в этот момент, на самом деле, и вы должны стать более чувствительными. И понять, что, во-первых, они не имеют права это делать. Ну, вот так вот. Не имеют права на вас навешивать ничего. Не... И поэтому вы можете это убирать из себя. Но для этого вы должны просто принять, что в вашей жизни, вы, если вы чувствуете, что не все в порядке с удачей, не все в порядке со здоровьем. И это не значит, что надо от медицины отказываться от каких-то мер. Если э -э действительно там есть проблемы со здоровьем, ну, по пойдите и обследуйтесь. Но часто бывает, обследование не показывают ничего, а уже... Ну, как бы достигается, и тогда человек понимает, что было воздействие, и начинает вспоминать, и вспоминает, что ага, а тогда вот что-то мне начались сны о кладбище снится, покойники стали приходить, о чем-то там предупреждать, что-то тревожность какая-то, и на своей двери, к примеру, я увидел, что какой-то знак висит, или какой-то какой странный песок, или какие-то Какие-то кости или что-то, перья на моей двери там, или на, у моей калитки образовались. Люди все чувствительные. Душа у каждого чувствует. И вы потом, возвращаясь к этому, понимаете, блин, да я еще тогда знал, что что-то не так. Я уже тогда почувствовал, вот именно в тот момент, когда на вас был нанесен удар, что какой-то холодок, как, бы, как это говорится. Кто-то прошелся по, по моей могиле. То есть, какие-то легкие такие шаги нехорошие образовались. Все вы чувствуете. Только потом вы там понимаете, блин, что-то я дурак дураком. Вот если бы тогда я, я это знал, то ничего бы не было. Череды вот этих потерь, страданий. Часто ну, реально физических серьезных потерь. Родственников, там, близких своих. Поэтому, друзья мои, не надо бояться вообще. Вот в первую очередь это Страх. Знаете, страх, который в душе. Вы понимаете, что-то такое необычное. А необычное, такое тревожное, рождает страх. То те же покойники. Знаете, думаете, как же так? А ничего, это, ну, в общем-то, те, те, же, те же люди, в конце концов. Те же существа. И, в общем-то, со всеми можно даже договориться. И с бесами, и с ангелами. Со всеми можно договориться, если, как и в жизни в нашей, соблюдать, так сказать, даже в таких странных вещах, некоторую как это бы разумность, безумие, значит, в безумие разумность соблюдая. И сказать первую очередь для себя понять, что это мое тело, мой дом, и я вообще запрещаю здесь любое вот хотя бы намерение ваше, чтобы во Вселенную сказать, ребята. Здесь не баловаться. Вот если у вас там во дворе какие-нибудь там детвора начнут там или хулиганы что-то делать, вы, наверное, высунетесь в окошко и скажете, эй, -э -э, давайте это, как его, до свидания, идите куда-нибудь. Не значит, что они вас послушают? Не значит. Но во всяком случае, это будет фактор, они в следующий раз скажут, там какой-то этот, ругается, не пойдем туда. Беспокойство. Вот и так. То есть, если вы понимаете, что что-то не так, хотя бы внутри себя сформулировать. Я так больше не хочу. Я хочу по-другому, чтобы я был счастлив, здоров, чтобы у меня было все хорошо с моими близкими, с моими там, питомцами, животными, с друзьями, с работой. Чтобы у меня было все хорошо. Не страдать, не думать, ох, за что мне это. А уметь сформулировать вот это. Ну и практиковать, начать вносить в свою жизнь практики простые, эффективные Почувствовать энергию, энергию Земли, энергию космоса. Потому что паразиты-то они питаются энергией переработанной через человека. А вы можете подключиться к чистым источникам. Без всяких посредников. Которые скажут, вот, слушайте меня. Нет, слушайте себя. И делайте разумно. Ну, а что там эти колдуны? Тоже такой фактор, знаете, на то и это, чтобы, как, как это пословица, чтобы кто-то не дремал. Не, уже не помню. Ну все, друзья мои, пока. Счастливо.